Друзья, всем привет, мы на канале Натали Осман. я известная путешественница, модница, человек, который занимается осознанностью больше 15 лет. Добро пожаловать на мой YouTube-канал, я безмерно вам рада. Сегодня будет очень интересный выпуск про то, как правильно произносится фэшн бренд Очень важно не быть невеждой и правильно произносить бренд. Потому что, во-первых, это некрасиво неправильно произносить бренд. Два. Это необразованно образованно. И три. Напишите мне честно в комментариях, где вы ошибались и что для вас сегодня было новым. Начнем с бренда Лаэве. Сейчас, по-моему, было хорошо. Лаэве. Да. Следующий бренд. Боббери. Боббери. Булгари. Булгари. Булгари. It's BULGARI. Итак, теперь задача посложнее. Yves Saint Laurent. Сен Saint Laurent. <laughs> Следующий. Givenchy. Givenchy. Givenchy. Угу. Uh -huh. Givenchy. L Oreal. L Oreal, Paris. Balmain. Balmain. Chanel. Русские говорят? Chanel. Chanel. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Not Louis Vuitton. Not Louis Vuitton. Hermes. Hermes. Hermes. Bottega Veneta. Bottega Veneta. Dior. Mm -mm. Dior. Dior. Dior. Christian, Christian, Christian Lacroix. Christian Lacroix. Christian Lacroix. Cartier. Cartier, Christian Louboutin, Christian Louboutin, Levi's, Levi's, ten different Levi's secondhand. Jean Paul Gaultier, J. Jean Paul Gaultier, Jacques Muse. from Jacques Mus. I'm so happy. Lanvin, Lanvin, Lanvin. Margiela, Mason Martin Margiela, Maison Martin Margiela. Clarence, Clarence. It's all about you. Rochas. R. Rochas Saint Laurent Saint Laurent Not Versace Versace B. Versace Zuhair Murad Zuhair Murad Nike From Nike From Nike From Nike Chopard Chopard Love Chopard мне кажется, я сказала самые популярные бренды. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Я буду готовить очень много интересного контента. Всегда всем рада. Ваша Натали Осман. Пока!